что, думаю, по теме Широгоров застрайкал много ножевых каналов. Со стороны Сергея Шарогорова это, да, большое-большое западло всему ножевому комьюнити. И если бы он имел возможность с кем-то хоть как-то посоветоваться, наверное, бы такого огульного решения все-таки не принял, его бы хоть как-то кто-то отговорил. Потому что с его стороны это реально пидорство. Но надо понимать и саму мастерскую, если из-за засилия этих китайских, толерантно выражаясь, реплик так сильно проседают продажи, то, по-моему, Серега реально правильно сделал, что отважился на такой вот достаточно смелый шаг. Взять и волевым решением вычистить э, эту всю гниль с э, хотя бы русскоязычного ютуба. Да, хотел как лучше получилось вообще голяк полный, но сейчас ему обратно включать ни в коем случае нельзя, иначе вот совсем репутация рухнет. А, по поводу хайпа, который ребята подняли, я сегодня просто интересовался темой еще глубже, посмотрел там кучу видео. аргументация это с обоих сторон мне понятно. ну, с одной стороны, которая как бы молчит, и вторая вот наша русскоговорящая комьюнити. Я-то больт всю понимаю, и понимаю, за что ребятам обидно, но, во-первых, вашу дивизию вы какого хера думали, когда своему отечественному, условно, Apple срали в кормушку? Вы сами распиарили этот Алиэкспресс, как основную отправную точку приобретения ножей для, скажем, нищебродов сейчас, потом-то ребята как бы вырастают, доходы поднимаются и, блин, реально сами порушили выручку очень хорошей команде профессионалов. Ну сейчас получили такой вот эмоциональный ответ. Может быть, когда-то они раздуплятся и примут какие-то более рациональные меры. Вот. Но Широгоров, это же, ребят, поймите, это прекрасно, что в России есть такой мощный, серьезный бренд, и если вот этот хайп еще больше ударит по бренду, блин, вам в конце концов скоро гордиться нечем будет. Поэтому те, кто смотрит, я не призываю как бы самим обратно включать. Все вроде взрослые мужики, давайте за слова свои продолжайте держать ответ, но ну, там, немножко на тормозах начинайте спускать. Потому что в долгосрочной перспективе это вам ничем не поможет. YouTube и Google – это как государство, которое может обнести себя колючей проволокой. Издать собственную конституцию и продолжать класть на вас хер. То, что вы сейчас там хайп подняли, ничего кардинально не изменит. Серега по закону прав. И по большому счету и по понятиям прав. Может быть какие-то косики есть в, его в телодвижениях, но, ребят, правда за ним. Так что давайте переставайте выебываться. Так.